А с фруктами каких ограничений? Нет, нет, значит там что-то фрукты что нельзя. По фруктам нет ограничений. Вам можно сладкие фрукты. Тем более сейчас идет теплое время, летний сезон идет. Летом вообще э, очень полезно съедать в день там по одному, по два сладких фрукта. Да. Ну, в юрвиде каждый сезон, он... Каждый сезон года, время года, оно свои правила несет в еде. Mm -hmm. И э, летом даже наоборот для э, насыщения тела э, влагой вот этот сладкий вкус он нужен. Mm -hmm. вот, поэтому mm -hmm. ешьте без ограничений, но опять же бананы, виноград, это лучше там до 4 часов, потому что mm -hmm. долго усваиваются, много сахара. А вечером там берите что-то другое, яблоки, груши. Груши, кстати, если вынуть из них сердцевинку из груши почистить ее, сердцевинка очень сладкая, то груши на ужин еще даже менее калорийные, чем яблоко. Они полегче. Грушу можно точно так же запекать там внутрь я кладу дробленные грецкие орешки, потом уже грушу достаю, уже можно там нодом ее смазать. Yeah. Вот. поэтому спокойно ешьте на прикус, и на, на какой-то завтрак легкий, либо на ужин.